коллеги Кусьмин Вархан Борисович, он уже за председатель общественного комитета поддержки Путина, Убушистанов Валерьевич, тоже зам, Сергей Александрович, член комитета и Бегмир Горянин, тоже член комитета. Ну, встанем все из четырех депутатов народного права. Так, Владимир Владимирович, ну в общем мы встретились, да, с проблематикой, которой к нам обратились уже как депутатам народного права и плюс как республиканскому общественному комитету поддержки Президента страны Владимир Владимирович Путин, это проблема выделения земельных поездок, почему к вам пришли? Да? Второй вопрос, конечно, вас не касается, это больше нарушение, наверное, избрания, процедуры избрания главы СМО, но это в части прокурорского, мир прокурорского реагирования. А вот что касается выделения земельных участков, какова позиция? Потому что сегодня, на, скажем так, на встрече, и старейшина, и в принципе, как бы те участники, кто были, они говорят о том, что Бата Владимирович позиция его наоборот поддержать в части выделения земельных поем граждан. Ну, угу. как и в любом сложном вопросе, все не так однозначно, конечно, угу. На самом угу. деле, если углубляться в эту проблему, угу. тут, я как вижу три стороны конфликта. Это акционерное общество. Угу. И, я так понимаю, как, насколько я понял, часть пальчиков разделилась на две группы. Mm -hmm. И да, вот у нас сейчас идет судебный тяж, тяж уже с 2019 -го года. И, э, ситуация, конечно, сложная. И, ну, чтобы вы сами понимали, допустим, акционерное общество на данном момент не имеет, э, имеет э, пастбища вообще. Mm -hmm. То есть мы, мы живем как бы официально не как раз таки из-за этой тяжбы и тоже, конечно, ждем разрешения этого вопроса в суде, mm -hmm. потому что оттуда уже какое-то понимание возникнет, и оттуда уже можно какие-то планы строить на, дальше, на дальнейшее развитие. Но, учитывая, конечно, все сложности, мы довольно-таки, скажем ну... Сложная, вы сами прекрасно понимаете, mm -hmm. ситуация была mm -hmm. с чипом засухи и с последствиями дезасухи. И ну, наша позиция какая? Нас тоже как бы волнует решение этого вопроса. Mm -hmm. И я как директор оцененного общества тоже должен в любом случае отстаивать позиции. Тоже ситуация. Мне, конечно, по этому поводу, однозначно, да, сложно видеть. А скажите, Батар Владимирович, баланс интересов граждан, да, проработавших, и понятно, что есть официальная политика, как бы, да, Министерство земельного в качестве вашего учредителя и так далее. Вот как принять решение такое, которое бы устраивало и граждан? Ну вот смотрите, чтобы понимать всю систему работы, оценированного общества, Здесь у нас, в где-то около 45 тысяч гектаров uh -huh. земли. Uh -huh. Из них 20, порядка 28 тысяч шло в паи. Uh -huh. Соответственно, остается еще какой-то земельный участок. Uh -huh. да? ну, конечно, для солхоза это очень мало для оцененного общества. В апреле 2020 года, когда я приступил к работе, собрал всех пальщиков ну, сложная ситуация была на тот момент. Вообще она была, наверное, до какой-то эскалации дошла. Конфликта максимальный. Мы собрались вместе. Я озвучил, ну, как бы попросил, спросил увидеть, что нужно. Как бы. mm -hmm. Я как-то хотя бы, ну, понятное дело, спор идет. А акционерное общество функционировало, нужна земля. Mm -hmm. Земля, которая, как бы выделилась конфигурация вот этой, вот этой земли, она как бы ну не совсем устраивала, получается, акционерное общество. Потому что у нас вся деятельность ведется и допустим какой-то рычаг у акционерного общества есть в том числе в том что э, ну абстрагируемся от каких-то фамилий имен mm -hmm. вот допустим на жив стоянке стоит э, человек mm -hmm. он работает на акционерном обществе он должен определенный план какой-то давать по ягодам mm -hmm. по делятам если вокруг этой жив стоянки земля его собственности, mm -hmm. соответственно, он, грубо говоря, не совсем будет особо и некоторые. Я не говорю про всех, mm -hmm. есть большое, большое количество людей, mm -hmm. которые и лояльные, ну, mm -hmm. И в этой ситуации, конечно, вопрос такой э, подвешенный. Потому что если, допустим, нет какого-то рычага, у сокола, соответственно, тут, тут какие-то там, не знаю, какие меры, э, ну, грубо говоря, ты увольняешь человека, он фактически увольняет тебя, он не дает тебе. Когда? Да. То есть, это такая перспектива возможно, была бы ситуация. На тот момент, когда мы начали разговаривать с пальчиками, они в принципе сказали, что готовы работать, uh -huh. готовы работать, но им нужна была прозрачность. Uh -huh. Это была основная их, их, их просьба. На что я как бы, спросил, что именно, ну, они так сказать, попросили техника, скажем так, выбранного. Uh -huh и прочее, mm -hmm. ну на что в принципе, мне как раз таки проще было работать. потому что я когда пришел, увидел раскол, э, завод разделился mm -hmm. на несколько продемонстрированных сторон. Раньше я как насколько слышал, mm -hmm. все здесь такие дружные были, и, mm -hmm. и на данный момент, конечно, ну, ситуация, я думаю, что более-менее выравнивается, потому что у нас сейчас здесь в акционерном обществе работают и Разные люди, угу. с разных скажем так, сторон, у ну, все как-то пытаются... То есть вы соблюдали баланс интересов, да? Не, не то, что баланс интересов, мне вообще хотелось бы, конечно, в этой ситуации... Э, в этой ситуации хотелось бы как-то постараться схватить людей, без каких-то а проблем. А эта проблема, она в любом случае какой-то временный характер несет. А Рано или поздно, как так или иначе вопрос решится, а вот э, отношения между людьми, которые а были здесь, хотелось бы а возобновить. Как это раз, и ну, получается, есть еще э, определенная сторона, которая недовольна, получается, mm -hmm. выделан. Это из состава тех же поевщиков, mm -hmm. которые недовольны э, выделом в земельных участках, в той, в той конфигурации, с, с, с, говорящей о том, что их интересы были нарушены, при uh -huh. выделили. Это а получается это... вторая сторона, да? Это третья сторона. А, это третья. Ну да, получается, uh -huh. с одной стороны, да. Паевщики, э, с другой, и третья, это тоже часть паевщиков, которая недовольна недовольно. Недовольно распределением земли в той конфигурации, как, которую которая она распределена. Ну, получается, еще есть четвертая часть, да, это, скажем так, официальная политика руководства, да, которая И, говорит о том, что прежде всего вы должны руководствоваться интересами как бы у АО, как нет, Ну, откровенно говоря, здесь э, я сам, получается получается руководитель, это же коммерческая организация, да, да, да, да. в этой части у нас, конечно, как бы так сказать, у меня как бы нету каких-то там... В любом случае, я, я как директор акционерного общества должен интерес акционерного общества в первую очередь соблюдать. Да? У -у -у. Ну, моя позиция как личности она как бы здесь не должна я У -у -у. понимаю, поэтому я с людьми как бы не делю людей, стараюсь У -у -у. одинаково по всем позиция потому что это такая временная проблема. Как... Вообще эта проблема возникла <свистит> в году так, в 2016 года. Когда вообще ну, если уже не кривить душой. Практика какая сложилась? Обычная земля уходила в районы. Эта земля вся была федеральной собственности. Угу. Получилось так, что земля ушла не пармо, а в сельское муниципальное образование. И, и ну, получился тот конфликт, который получился. А обычно происходит, как район распределяет землю, угу. ну как учитывая, скажем так, все интересы, и никаких конфликтов не возникает. Угу. Тут получилось так, как того, что... А как все-таки предыдущее руководство решало так на балансе интересов, что сегодня, вот я же говорю, даже сражилось вспоминали уже царство Небесно ушедшего Иван Богданчика, который умел соблюсти интересы и граждан, и совхозы. Ну, откровенно говоря, тот период, mm -hmm. это было, если честно, не вдавался, ну, mm -hmm. по слухам то я слышу, как было, да, разговоры нет mm -hmm. про Ивана там. Угу. плохо не отзывается, все люди да, положительно о нем, положительно о нем Да, был какой-то баланс видимо. Да. Вот баланс. как вы видите, как руководили, как в этой ситуации участвуете? Ну, ну в первую интересно. очередь я сделал <связь> результатов суда, угу. и оттуда уже какую-то стратегию можно выстраивать. В части, допустим, хозяйственной деятельности, э -э ну как нам удается сейчас э работать, угу. если честно. Неплохо, я думаю, потому да. что учитывая весь спектр проблем, которые, uh -huh. с которыми я uh -huh. столкнулся, это засухая это не единственная проблема, с uh -huh. которой мы здесь столкнулись. Да -да. У нас была более серьезная проблема э, летом 2020 -го года, ввиду того, что у нас э, в пиковый дни летние, мы где-то около 30 водовозок отправляем. Мы как раз про положительный mm. пример сегодня граждане сказали, что именно Натал вот Владимирович занялся этим вопросом. Да, очень сложная ситуация mm -hmm. была, потому что Чаграйское водохранилище подает, подает через, по, по каналу воду, нам. Mm -hmm. мы здесь накопитель набираем и с этого накопителя распределяем воду по всем точкам в течение лет mm -hmm. В прошлом году ситуация сложилась так, что Вода испарилась в августе, в конце августа, начале сентября. Вода это зеленеет, они здесь называют ее тархун mm -hmm. в середине лета. Соответственно, там всякого рода паразиты mm -hmm. образовываются, и этой водой мы горячие получается, mm -hmm. поем скот, ну, что неплохо влияет на развитие, конечно, животных. И Случилось так, что вода закончилась практически в августе, и нам пришлось срочно, ну да, мы понимали просто в перспективе вот эта вот проблема настанет, mm -hmm. и срочно изыскивали, ну нашли как бы mm -hmm. участки участки водой, которые нам покрывают ее там запасы mm -hmm. на данные потребности воды. Сейчас... А вот скажите, в части социальной инфраструктуры, вот у вас здание столовой стоит и так далее, как вот вы как? А, или... Ну как бы мы обдумывали эти да, вопросы, есть, как... да, есть наработки, mm -hmm. у нас... Так, я озвучил одну проблему mm -hmm. в части, получается, засухи. Допустим, у нас подавляющее большинство зданий не зарегистрировано. Mm -hmm. имеют прав, соответственно, юрлицо должно заплатить за каждый объект недвижимости 22 тысячи беспошлиной, mm -hmm. и сумма круглая выходит. В части этих зданий, во-первых, при пандемии, конечно, это все заморозилось, и мы как бы взяли на паузу этот вопрос, mm -hmm. а дальше... Ну, мы Будем постепенно регистрировать права собственности на здания, которые mm -hmm. в первую очередь нам нужны. Мы уже заказали несколько технических планов э, на стратегические объекты, mm -hmm. в первую очередь которые mm -hmm. надо регистрировать. И я думаю, в течение месяца-двух будем уже оформлять право. Mm -hmm. И в перспективе, я думаю, мы закончим эту все с оформлением mm -hmm. прав на здание, соответственно, на земельные участки под зданием, mm -hmm. которые потому что там тоже вопрос возникает, завтра вдруг возникнет потребность в кредитах и, и, и, и прочем, если у нас не будет залогового никакого имущества, то это тоже проблема возникает. Угу, а, Матвей ну вот если возвращаться к вопросу все-таки земельных поим, да, если угу. судебные решения будут условно говоря не в пользу граждан, каким образом, как вы видите в перспективе вы решите этот вопрос? Мы договорились угу. с поощиками, этот вопрос в первую очередь поднимался в Апреле прошлого года. Людям я сказал так, ну давайте в любом случае работать будем, если вы хотите работать. Первый вопрос был такой: вы хотите, чтобы уничтожить запас или нет? Люди мне сказали нет. давайте тогда к какому-то консенсусу приходить. Я пообещал, что давайте вы выигрываете, вы также мы работаем, как работали. Мы выигрываем, также будем работать, как И в принципе всех это говорят. То есть все варианты устраивает, да? Да. Ну, с учетом тех требований, которые угу. заявляли, и мы эти требования, в принципе, выполнили у -у -у. и никаких не возникает. Ну, у меня тоже у -у -у. вопрос. А Будем как решать, раз таки да? по этой части? То, то, что если в пользу пайщиков рассмотрится все-таки вопрос, то каким образом это повлияет на работу как раз -таки? Ну, если в пользу пайщиков вопрос решится, у -у -у. Если люди будут э, свои обязательства по той договоренности устной uh -huh. исполнять, то тогда мы дальше будем то наверное. Ну, то бишь, и для, для... премсовхоза то, что те условия, которые пайщики как бы говорили, обговаривали, даже пускай в устной договоренности, uh -huh. это устраивает и финансовая модель, грубо говоря, племсовхоза, да, это как бы ни в, коем uh -huh. в коем ну, если никакого там, скажем так, саботажа не будет, ну, как то придется какие-то другие uh -huh. Uh -huh. варианты. Через... И вот, и вот на, на данный момент, я так понимаю, вопрос этот висит уже в повышенном состоянии с 2016 года, правильно же, да? И э, сейчас, э, кто несет нагрузку от именно налогов и э, кто-то оплачивает за это, а, или он, или еще что-то? Ну, да, ну, тот, пока... тот, кто эксплуатирует непосредственно. Угу. Ну да, практически, да, этот вопрос у нас, скажем так, поставлен на паузу пока не разрешится. Да, не, а на данный да? момент, или, или никто не оплачивает налоги? Ну, получается, э, дело в том, что ну, как бы, если, допустим, есть две стороны, которые считают, оспаривают mm -hmm. э, право друг друга, mm -hmm. то, соответственно, э, каждая сторона считает себя правой, получается. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. понятно, да? да. На если, нет, допустим, как-то получится, что решение какое-то или mm -hmm. за ту или иную мы, соответственно, будем и пересматриваться, наверное, по поводу, там, mm -hmm. каких-то прошедших периодов. Ну, я думаю, что мы как-то решим этот вопрос. Но у племсовхоза нету такой принципиальной позиции, именно земля должна остаться... Нет, это как бы не совсем так. Племсовхоз имеет свою позицию. Если бы не имел бы свою позицию, то у нас не было бы иска. Да, да. Вот здесь самое главное, наверное, посыл, который идет и от граждан, и от они же сегодня сказали, что БТВ нас поддерживает и в данном случае его заинтересованность в решении общей Мы... задачи как бы да, есть, чтобы сохранить и соблюсти интересы граждан, и вроде бы, чтобы не пострадала вторая сторона как бы, да, финансово-хозяйственного, yeah. в том числе, по плевозаводу э, Чикчай. Потому что у нас удалось э, выстроить общение. Мы... Являемся оппонентами uh -huh. с людьми, но uh -huh. в то же время мы и разговариваем, общаемся, и можем как-то допустим без проблем, не без никаких там uh -huh. напряжений. Uh -huh. вот как-то это как-то цивилизованная, я считаю, цивилизованная uh -huh. модель какое-то общение. Потому что uh -huh. наличные я не хочу искать какие-то моменты. Что Владимирович как раз соблюдает интересы и готов с нами работать. Вот это при самое главное. Абсолютно а, любом при расходе. любом решении, которое будет принято. Понятно, что на четвертую власть судебную никто повлиять не может, но тем не менее оттенок административной составляющей, он присутствует. То, для чего мы сегодня-то и приехали по обращению. Да? И будем дальше уже в рамках Республиканского комитета поддержки Владимира Владимировича Путина а будем как раз решать вопросы как бы, на следующих этапах. А мне самое главное нужно было, и как и моим коллегам, закрепиться в том, что вы готовы работать и соблюдать интересы граждан на территории муниципалитета. Вот это самое при любом раскладе, mm -hmm. при любом результате, да, в любом случае, нам придется к то, -то взаимопониманию mm -hmm. приходить. Да соответственно, мы просто пожедали. Да, да. Вот, вот это правильная позиция. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов. Ну, я хочу опять же поправку сделать. Иск был подан в 19, в 19 году. Получается два лица: Это акционерное общество и, а и, я... и часть правящиков. Да. До 2006 года земля принадлежала акционерному обществу на праве постоянного, постоянного, постоянного пользования. И вот это вот право, получается, прекратилось, я откровенно говоря, ну, не совсем понимаю, что эта процедура происходила, mm -hmm. правильно ли процедура происходила, там тоже вопросы возникают. Там определенная процедура, да, Иван Батманович, будучи директором, писал письмо о передаче земельного участка в... Я буду говорить, конечно, как, как, mm -hmm. как, как, как я сам okay, уже yeah, дальше, допустим. Я сейчас mm -hmm. в этой mm -hmm. части. Иван Подманович писал письмо в район о передаче земли в район. Но, во-первых, земельный участок, он является одним из основных активов ну, общества. И если, допустим, директор принимает mm -hmm. решение, которое превышает там, определенный процент уставного того же капитала или прочего, он должен э, просить разрешения собственника, mm -hmm. э, учредителя, соответственно. Mm -hmm. Была ли эта процедура соблюдена, не была, я не уверен. Mm -hmm. Поэтому раз таки и этот вопрос возникает, потому что и возникают вопросы по самой передаче этого земельного участка от федеральной, федеральной, федеральной собственности в республиканском а потом в республиканском да. нет, У меня, Нет, вопрос не понят. Угу. Вот сейчас, на сегодня, в сухом остатке, мы имеем факт, да? Факт то, что Росимущество передало земельный участок полностью угу. муниципальную собственность. На сегодня собственность муниципалитет. Да. То есть распорядитель земельного участка является администрацией Путинского сообщества <хорисма сос> муниципального <сос> образования. В связи с этим, так как собственник изменился, Право постоянного бессочного пользования, наверное, прекращается за... Ну, если за было бы все, всё... И... И, и и идет соответственно, постановление о распределении земельной То есть говорить о том, что право постоянного бессочного пользования, мне кажется, э, здесь неуместно, Поскольку и собственник на сегодня, который хочет передать для реализации прав граждан. Так которые тоже установлены, в том числе, не по некоторым судебным порядкам. Угу. И позиция глимозавода по судебному решению, говорить о том, что эта земля сейчас полностью наш постоянный срочная пользование, здесь уже никакой актуальности не имеет. Но, если, вы сейчас суд, говорите... если суд скажет, что это так и есть, так она и будет. Конечно, кажется, что вы злоупотребляете правду на, на подачу судебного Ну суд. Во-первых, я не юрист. Давайте не губка Если, допустим, как бы не было, поэтому, там же есть решение суда, кстати. Это решение но суда, мы суда мы это смотрели, не первый этап Там был, был первый процесс, выигрывали получается. Нет, у меня вопрос, я понимаю, а что очень, очень, правом, легко да. брать, очень легко брать да. и скидывать на судебную систему, потому что мы понимаем, что на третью власть не повлияешь, да, но, как Сазарстан сказал, что у нас есть определенные определенный административных ресурсов, да, как имеет право, на, на, на, например, до хозяйства вакцинированного общества, говоря об интересах народа, заявлять о каком-то там праве постоянного пользования с учетом изменения собственника. Нам Здесь у надо идти. сделать поправку, потому что это коммерческая организация, и мы как бы мы оказываем помощь, приводим, допустим, какую-то благотворительность. Нам Я вам хочу сказать, то, что я директор акционерного и ректор, общества, общества и должен полностью отстаивать интересы. Если, я... допустим, есть какой-то изъян, Общественники, которые были, то есть население да, средства муниципального образования, говорит о том, что мы хотим сохранить совпulse. Вы говорите, мы хотим сохранить совпulse. Третья сила, которая недавно вот, там же говорилось, тоже говорит, нам необходимо сохранить совпulse. Получается так, что федеральное имущество передала в собственность земельного участок муниципального образования. Муниципальное образование, администрация решила передать двумерном участке гражданам муниципального в личную собственность. Ну, в, общую, в собственность. Так? Так. Интересы Чапчаева вот, где затрагиваются? Никак не затрагиваются. Интересы граждан наблюдаются. Все соблюдается. И соблюдаются, естественно, интересы. С учетом того, что все эти три стороны хотят, чтобы СОХОЗ работал, так. можно просто, не подавая никаких рисков, распределить, как бы, оставить как было, заключить те же договоры аренды, тоже право на там, пользование или просто передачу и пользоваться на том основании. Здесь, здесь, здесь, ну, здесь соблюдается интерес государства, в лице акционерного общества, да, о том, что то есть нам сегодня граждане сказали, мы хотим свою землю, но чтобы на земле работала, работал, работал совхоз. То есть мы ничего не отделяем. А с вашей стороны получается так, что вы подаете гражданские лица и говорите, за нами право постоянно безсрочного пользования, а вы, ребята, отдыхаете. Вот так вот. О каком интересе может быть интереснее? В этой ситуации, ага. являясь директором ценерного общества, я должен отстаивать максимально интересы этого общества. Если у нас идет процесс в суде, если этот спор до конца не разрешен судом, соответственно, нет, я не о том, что идет процесс. Я о том, что можно было не инициировать этот процесс. Но мы сейчас нет. говорим о том, что можно было не делать в 2019 году, когда я не потерял. Что можно было не делать в 2016 году, да. году, когда Земля уходила. Ну, это, об этом, конечно, мы можем много рассуждать, но фактически, как есть сейчас, есть. есть Процесс судебный, который должен завершиться, и какое-то решение принято. То есть они хотят предоставить До декабря 2020 года восстановление, предоставления земельного участка собственности этим гражданам не отменялось же. И проблемы такой сильно не возникало. Просто некоторые граждане не поделили, как он У нас есть один боевщик, который активно заявляет свою позицию, говорит, убирайте скот с нашей точки. Ваша, вот ваша, ваша точка находится, у нас моя земля, мои бои вокруг этой точки. Убирайте, что хотите, то и делайте. Вот как полную Да, например, вот как здесь быть? Вот мне как директору акционирования. Живой машинская находится, вокруг, находится земельный участок, угу. три поя человека. Угу, угу. он, он заявляет открыто, он, он вызывает одну комиссию. Штрафуют нашего бутовщика за то, что тут пасают скотину, вот в этой ситуации. Тогда смотрите, если эта ситуация гипотетически представить, что эта ситуация будет мультиплицироваться, в конце концов, что-то к чему мы тоже приедем? никак не это будет, В каком случае, согласен. Я согласен, что так покрывали части то есть, соответственно, надо было докупать. Когда вопрос стал о том, где покупать и как, то несколько вариантов возникло. Uh -huh. ну, решение было принято закупать через пределы. Uh -huh. Мы купили в Владимирской области СЕНАШ. Uh -huh. Тогда это решение было очень спорным. <плодисменты> там два решения спорных, которые я предпринял. Uh -huh. да? uh -huh. ну, на тот момент, конечно, казалось, что это возможно uh -huh. Но мы купили из травм, трав, там, церную, там ежа овсяница и прочее, mm -hmm. да, как бы А и в каком объеме можете сказать? 1200 тонн. Mm -hmm. Миллион двести mm -hmm. килограмм. Mm -hmm. И эта сена всю зиму mm -hmm. нам э, сюда поставлялась. Цена вышла нам э, с учетом доставки. Мы заключили не договорку для продажи, а договор поставки, потому что мне не было до конца понятно. Э, те субсидии, которые выделялись, они выделяются только лишь на закупку или mm -hmm. транспортировку, туда входит. Mm -hmm. А в mm -hmm. перспективе, не было никаких mm -hmm. вопросов, мы заключили договор поставки. Сюда до Чкалавского совхоза это сено все всю шло, mm -hmm. в принципе все видят, все знают, mm -hmm. сено качественное, рулоны очень тяжелые, mm -hmm. не сами взвешивали, иной раз рулоны весили больше, чем э, были заявлены, mm -hmm. потому что ну, мы закупили сена э, в рулонах и сенаш э, зеленый, это как mm -hmm. типа, кон консервы, скажем так, но на, вот сейчас мы их продавали в последнее время. Я думаю, что это сильно дало нам возможность ну, как-то уменьшить последствия за. Конечно, было поддерживаться, вот на 1 апреля у нас по оборотке 1296, получается, головок. Угу. У нас проблема еще такая была. Мы, когда ходили зимовку, у нас практически 15% маточного половия было не предельно, а запредельно старое. Угу. То есть им было по 15-16 лет. Я не знаю, как так произошло, Там они же должны были как бы ремонтироваться, может в какой-то момент ремонта не было, и эти коровы оставались. Эти коровы были, у меня есть фотографии не с собой. они были вот, вот, вот такие уже летом, и как бы удалось нам хорошую цену найти, и мы их прям степи здесь продали, ну степи имеется в виду. если бы мы их повезли, бы, по дороге часть погибла бы, и соответственно выход на каждую голову был бы минимальные. На тот момент где-то на процентов 20 выше рынка мы их продали. Всех зашли в зимовку по голове 1510 на 1110 долларов. Ну, на 1 апреля 1296 по, угу. и, ну, это на 1296. Ну, просто надо учитывать то, что, в принципе, вот он тоже дал, конечно, да. это самый сложный месяц был. Нет, у ну, тогда вопрос, когда вы принимали хозяйство по акту сверху какое количество было? там же как раз и приплод, и, эм, скажем так, время от время там, все это же фиксируется. Да, есть, Каким дело... показателем вы принимали соход? Ну, в части скота, ну, в принципе, скот, который мы принимали, в том количестве и был. Вопросы были только лишь в том, какого качества. Не, и... не а я имею в виду, акт вы подписывали при уже. Ну, да. не должен... да? mm. да? ну, это... Нет, дело в том, что ним, что при... есть э, своя инвентаризация регулярная, и она фактически, да, раньше была практика, что там прием передачи и прочее. Теоретически у нас там инвентаризация своя происходит, и этого достаточно. Если, допустим, инвентаризация произошла не у меня, как бы, да, там было, а я принимаю этого, нет то тогда вопросы возникают к руководству предыдущему. Фактически то, что есть, и то, что долго, оно у нас что на балансе, что фактически оно существует. Там это не говорили только про скотину, это и техника, и здание, и прочее. Понятно. Непонятно, конечно, сам механизм передачи, да, да. поскольку вы... Дело в том, что, А, я понял, сейчас не... до конца уже дополню. Дело в том, что на момент... Скажем так, вступление в должность, буйствовало, получается, коронавирус, фактически невозможно было комиссию ту же полное мере собрать и привести сюда. С низей массы, ни как бы это все... Апрель 19-го, да? 23-25-го. То есть процент падежа вы, в принципе, еще данные, когда получаете Минсельхоз, не сдавали, Нет, да? мы сдаем регулярно. Угу. В течение всей зимовки угу. у нас регулярно сдается еженедельный зимний. Да, мы там, там да, угу. материалы возим в лабораторию республиканскую, угу. там определяем, ну, как бы все, исключаем все угу. заболевания, если которые заразные, могут быть, но их как бы нет, вот просто все в результате как бы слабое подоловье, которое не А Хорошо, тогда еще один вопрос. Количество, когда вы принимали 1596, сегодня 1296, вот этот падеж, который был в условиях засухи, то есть потери кто несет? Вы несете какао или вы скидываете это на животноводов, которые работают? Тут есть нюансы. Это вопрос проблемы, бы, которые сегодня в нашей ситуации через... он как бы еще более проблемный, угу, угу. потому что опять же ситуация непонятная, чья земля, угу. чья точка, угу. э -э -э -э наличие поголовья частного, угу. сколько поголовья частного, угу. Кур... купили ли корма на частных угу. поголовье люди? фактически процентов 80% не покупала угу. корма то есть, соответственно, и корма, которую мы завозили, я не исключаю такого сценария, что... Хорошо, Баталиневич, скажите, вот у вас в животноводческой проценты сектора сколько в практике? В практике это очень сложно посчитать, потому что, когда штат, допустим, часть скота может быть, а часть скота может быть где-то там, допустим. Это очень такая... Нет, ну, скажем так, джентльменское соглашение... Если в процентах, ну Частного скота... В 80% также, 20, наверное, 20% инда, да? Нет, не, да, да, да. не так. Там частного скота, может, чуть меньше, чем нашего как-то так. Да. В целом, мне говорят, так, раньше у самхоза было там 7 тысяч голов крупно-рогатого скота, mm -hmm. такие цифры. По сути, эти цифры не изменились, просто перераспределились. Те же семь наверное, в территории этого субъекта не ходит, просто mm -hmm. распределилась между частными и государственным. Раньше большая часть государственная была, вся земля была государственная, и, соответственно, можно было как-то контролировать количество сектора. А mm -hmm. сейчас, допустим, когда земля вокруг жив стоянке поющего, это как раз такие истории оперы, что не все так однозначно в такой ситуации. Человек, допустим, имеет свою землю, он может производить скот как считает, и в считает количество. Но при этом сохранить государственное, да? Ну да, как показала эта зимовка, не у всех удалось это сделать. А в чем причина, тоже не, не понятно, что и человек и свой скот наверняка кормит. Uh -huh. Если, допустим, мы эскалацию квадратных конкретных до пика не доводили, старались как-то. Ну, соответственно, часть э, кадежа uh -huh. будет разомаривать. Точки. А в каком проценте не может 40%. быть? 40%. 40%. Да. Уже, Но... уже по абсолютным которые от количества от количества. Ну, вот. У человека 10, 10 голов упало, 4 головы. Но ну, опять же, тут нюансы. это Акционерное общество – это наш э, сотрудник, соответственно, мы имеем право где-то делать поставления в части, там, оценки этого, можно по себестоимости где-то, Ну здесь мы тоже думаем. То есть это, в принципе, зависит от вашей лояльной политики по отношению к э, животноводу, да? Ну, лояльной политики акционерного общества. Здесь какое-то кумовство образ процветало, это твое, это мое, этому то можно, этому то нельзя, я сказал, ребята, допустим, ну, кто-то мне говорит, слушай, у меня же я стену закупил, буквально был человек, я говорю, ну ты же за то, чтобы всем было одинаково, да, ну может быть, это она идеально не сможет сработать, по крайней мере, сначала, ну, если вы хотите, чтобы все одинаково было, где-то, может и придется подружаться, ну как-то так. И люди соглашаются, у меня по этому поводу не было ни одного там какого-то спорного конфликтного момента. А вот часть развития социальной инфраструктуры на селе, какова политика у вас как директора ну, По этому поводу вот мы сейчас решаем один из очень, если не самый mm -hmm. важный вопрос, потому что э, с питьевой водой здесь очень тяжело. Mm -hmm. э, мы нашли инвестора, mm -hmm. предпринимателя, который mm -hmm. в перспективе будет э, заниматься опреснением а, а, а, воды. Да, а, здесь да. ситуация какая, 50 лет, э, все 50 лет гидрогеология советская mm -hmm. еще и российская здесь э, сказала, что как бы, нет воды. Здесь метров 20, наверное, грунта, потом идет 40 метров линза такой очень соленой воды, рассол. И потом уже, да? Ну потом тоже рассол. А, потом Да, не и пустоты, да. она все заполнена, mm -hmm. и нам удовольствие на изыскать, мы будем эту соленую воду, ну, максимально свою лояльность показываем, этому человеку как бы на встречу идем, если вдруг что, надо будет какие-то там строительные работы или что, мы готовы там наших там строителей как-то mm -hmm. э -э договор заключаться как с этим, И, ну, я думаю, что у всех людей желание есть, чтобы это вопрос, потому что люди заказывают в кишнерок, я она только три, опять же, качество. Непонятно, где там он набирается. он же не официальная. Но мы здесь хотим сделать такой проект, который будет Ну как в городе продают, допустим, в этих. Бетелированных, да. Да, не бутелирован, которые автоматах, вентинговые аппараты предстоят. Вот, э, вот такого качества вот, вот есть А вот в рамках стимулирования работников на живых стоянка какие условия предусмотрены? Э, ну, э, этот вопрос сейчас как раз-таки разрабатывается. Если, mm -hmm. допустим, мы перейдем к перспективе на новые какие-то э, отношения, то соответственно, там как раз-таки стимул будет очень э, довольно интересный для человека. потому что, ну, скорее всего, э, баланс точнее вот этот процент, который от человек будет получать, угу. он будет увеличиваться, соответственно, он будет стимулироваться, человек будет, человек будет более заинтересован и больше приплода, больше качественного приплода получить, и он сам будет этим процентом заинтересован, и акционерному что это будет выгодно, угу. в того, что... А в прежней схеме получается, кроме того, что вы предоставляете соответствующую трудовую заработную плату, в принципе, да, больше никаких средств поддержкой нет. Вот Прежде закрепили. при прежней схеме получалось так, то что Не. мы э, Выплачиваем да, заработную плату, угу. и сверху человек получает 10 процентов угу. есть угу. если он выполняет план, я понимаю, есть. Ну, а это да? в целом если погоду посчитать, то... Плюс дополнительно опылем завод выделяет, условно картошку в зиме там, Ну да, но картошку, в последнее время от этого начали уходить люди угу. как бы... Раньше, да, такая была практика, ну э -э были вопросы качества постоянных продуктов mm -hmm. В части, и как бы людям проще и самим, честно. А вообще об этом у вас пекарни нет? А, пекарня, пекарня нет? Пекарня здесь есть у нас. Есть, да? да. То есть вы обеспечиваете стоянку Ну, мы не обеспечиваем, а так, пекарня, как, о... вы пекарня вы предпринимали, а... Не-не, я говорю про политику как раз у вас как руководителя... А, вы смотрите, о... у нас когда начинается mm -hmm. аутокутная вот, а компания, мы распределяем по всем же стоянкам продукты, газ и, mm -hmm. и прочие вот эти вот все сопутствующие Тут проблемы. То создаете дополнительные как бы, условия стимулирования, ну, да? для стимулирования? да, не это мы просто помогаем для того, чтобы можно было аквот как-то, потому что люди заняты круглые сутки бывают аквотон не останавливается, mm -hmm. и иной раз у него нет возможности доехать там до и заправить тот же газовый баллон или там продукт купить. вот в этой части да mm -hmm. у нас буквально мы недавно разъездили. Mm -hmm. Хорошо. Прошли не одномоментно, не на кратковременное время, да, а все люди надолго. При этом хотите учесть баланс интересов как бы, да, и акционерного общества, и граждан. Но тем не менее, как бы самый основной вопрос, вопрос законодательного регулярного выделения земельных поет, он как бы беспристрастный. Да. И здесь в данном случае и можно и пожертвовать интересами и ОАО, и интересами, в принципе, поскольку вы являетесь земляком, в душе надо всегда думать о том, чтобы интересы граждан не А мы со своей стороны, как представители Республиканского общественного комитета, как депутата Народного права, будем помогать в том вопросе, что необходимо все-таки закрыть это право, которое должно быть у граждан Республики. Тем более этот прецедент создан, но не нами с вами, ни вами, ни нами, ни кем не создан, но те свидетельства, которые выданы о праве собственности да, на земельном участке у пайщиков, у работников, как на на у, нас, у сельчан, их никто в принципе не отнимет. Поэтому надо работать на балансе интересов. И самое главное, что от вас это понимание нет, что надо учесть интерес. Спасибо. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка Худул 72 небылицы», рассказ-диалог «Кэмэльхэн. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллэншинджэ. Гаданий по баране лопатки, представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа.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 Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки подножки ножки, начинающим ходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.